Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Вули, и в данном видеоролике я решил устроить для вас конкурс на PS2, так как розыгрыш вам очень сильно понравился. И вы, наверное, спросите меня, чем же отличается конкурс от розыгрыша? Ну, конкурс от розыгрыша отличается непосредственно тем, что помимо подписки и лайка, который вам тоже нужно будет поставить, вам придется поучаствовать в различных испытаниях, дабы получить игру PS2. Первое и самое важное, это нужно будет зайти в моде Score сервер. И зайти вот именно вот на этот вот каналчик. И там написать под моим сообщением, что вы участвуете. То есть в этой ветке написать «Я участвую». Соответственно, будет выдана роль. В дальнейшем я сообщу время, в которое вам нужно будет скинуть свою работу в Дискорд. Итак, будет всего два этапа конкурса. Первый этап конкурса. Вам нужно будет рисовать арт-связность при Это может быть любой арт. И вы можете его рисовать где угодно, то есть это может быть какой-то мемчик, какой-то фанфик, я не знаю, что придет вам в голову, то и нарисуете. Это первая часть конкурса, в ней мы отберем первую часть участников, после этого мы перейдем ко второй части. Второй этап будет немного сложнее первого, а именно вам нужно будет записать видеоролик на тематику «Привет сосед». Ссылку на видеоролик придется уже отправить во второй этап. И, соответственно, все. Видеоролик то, также может быть абсолютно любым. Это может быть спидран, прохождение, теория, факт, мем. Любой видеоролик. Также на канале, неважно, неважно какое количество подписчиков. Это может быть отдельно созданный канал. Это может быть ваш YouTube канал. Соответственно, все достаточно просто. Желаю всем удачи. Срок у вас есть до воскресенья. Заходите, дерзайте. Всем хорошего, всем удачи.